Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Если у вас какие-то проблемы с украинским языком, то, пожалуйста, выключите это видео прямо сейчас. Ну, а если у вас нет проблем, то, пожалуйста, смотрите дальше. Шаттерлайн Это безкоштовный шутер вид первой особи, Еще поедает кооперативный режим ПВЕ и традиционный ПВП. Командный бой, захопление, пидрив и эскорт. Как вы поняли, это украинский шутер с открытым миром, чем-то похож на Destiny 2, ну то есть похож. Тут очень много, я бы сказал, украли, ну как украли, позаимствовали, возьмем слово позаимствовали, с других игр, но позаимствовали очень даже хорошее, потому что тут некоторые мобы есть такой Джиггернаут в Warface, кто играл, тот знает, убивается только сзади, и у него сзади есть такие баллоны, в которые нужно стрелять, тут тоже такое есть, как бы прокачивание. Выкачка оружия там. Но это очень достойно сделано. ПВЕ вообще особенное. Должны командно работать. Потому что если вы будете ну в одиночку. Там пройти нереально. Мобы буквально шотают. У персонажей разные роли. Я успел поиграть за... Развидницу Брису У каждого персонажа есть ульта Разные обилки Это надо играть, пробовать Ребята, ссылка в описании под видео Игра в бесплатном доступе Забери, поиграй Есть одно но Игра на английском и украинском Если тебя это не пугает И ты полегло, то Наше единое попереджение Дав нам безумец самый проголошенный пророк и они на полум'яних крилах, чтобы переробити наш мир за своєю подобою. Никто не принимал его всерьез. Та коли ударил стрейф, кто-то, не мов, клацнул вимикачем. Однієї миті мир был нормальным. А наступний следующий. почав начал все, что нам дорого. отруюючи не только нашу землю крол, что тече нашими венами. Уражені перетворювалися на гласхедів, бездумных слух позаземного розума. Але для Сиира та его паствы Кристалл не был прокляттям. Скло – це небесный дар. Он был способом очистить планету от тех, кто не верил в вознесение людства. Аж раптом стало другое. У нескольких людей по всему свете был выявлен иммунитет. С ним у людства появился шанс выжить. Вітаємо у Шелгард. Ты армии кристаллину, то фанатики в Сиера. У нас наконец-то съебалася сбое, яка сможет дать видеть оба. И это ты. Эй, шеф, на Фарман-стрит помечено глаз ходив. Потребно подкрепление. Кинодеску. Да ну, Бриз, сами впоряемся на раз два. Починай видлиг шморики. Сказав просимо на борт, ему Да. Ну это все. Это мы приплыли, называется. Картина. Картина на приплыли. Так, Кюшечка. Она не сносит нихуя вообще не пя. Опа. За урон носки. А сначала вот этого убить. Мне вообще не нравится. А нет, пошабвон, ведьма вонючая. Так, винвиз, инвиз. уходим Уходим Нельзя вместе стоять Вместе не стоим Так Валим, а то ведьма Она, блин, так больно бьется Ужасно Давай G Легко на всякий пожарный Оставим Вон, она какие-то сталакиты такие херячит, которые вообще-то моментально убивают. О! О! 3 хп! Паша вон! Давай, давай, давай! Валим! Валим! Отхилимся! Давай-давай-давай, ребята, еще чуть-чуть. Давай-давай-давай, он откиснул, откиснуть должен. Уф. 36 хп, так, есть, есть, есть, минус. Патрона нет, патрон... Так, это последняя тварь осталась. Не, нас сначала фамильярова. Потому что они просто шотают, если в притык подойдут. Натренилась. что это происходит? Давай минку кинем на всякий, может, спасет меня. Иди вон, иди вон, иди вон. Мы убьем ее, убьем. Мы сможем мы сможем сможем Опа! а, -а, -а. какой-то и не на губах и бой не пистолет тут вообще мощная штука Так, живите, пожалуйста. А, это, это, нет. а патрончики. Е. Yeah. Патрончики. В инвиз, в винвис. Живи, живи, живи, живи, What живи, пожалуйста. Сука. А. Блять, ну это хуйня. Она какую-то зону сделала. Если он не резнет, это все. Это все. Он 50 секунд не продержится. На какую-то ультую занула, что все просто легли в этой зоне. Давай, давай, давай, маленький, беги, беги. Ресай, ресай. Блять, она сюда идет. Не, это все. Это все. Потеряла меня. Блять. Охуенно! Один хп! И что? Я ресну, я ресну. Они твои... Двое... Мне надо в ульту уйти и тогда возре... воскрешать, то что я так не ресну. 50 секунд прошло. Сдохнул. Вот она опять ульту юзанула. И та... Шарики вонючие. Пошипон. Уходим, уходим. Зброю. Я буду дистанцию держать, я ебал. Вот она в ульту кидает, и все. У нее не, не уяз. Надо ждать. А у нее хп-то отбирается куда-то хуй. Ебать, она их повысывала! Потох, тварь или нет? А, -а, -а давай, давай! Ф-Ф-Ф-Ф-Ф! Он в зоне, он в зоне, он в зоне. Да, а я не могу поднять! Все Давай, давай, пихи! Пожалуйста! Пожалуйста! Еще чуть-чуть! Ищи чуть-чуть! Ещё чуть-чуть, не, я в зоне, я умираю, я умираю, я умираю, я живу, я живу, давай, сейчас эфка, да, <sketches> сука, это пиздец. А, это я типа сделал так вот те типа за нас. Да ты задолбал умирать. А, нет, нет. Да сука, я говно, я говно сделал. сука это пиздец это просто адский бой я могу реснуть реснуть я могу реснуть я сейчас вульту уйду и ресну ой то есть невидимость давай живи блять сука я пройду тебя сука А че я попасть не могу и что такое? Давай. Ей осталось совсем немножко. Давай! Давай! Что? Что, что, что? Ебой! Мы прошли Это ради 12 креслайн? Мастер пистолета, блять Да На волоске И скинчик какой-то дали Ой, хорош с ней ну.